Снимаем. Просто жить по планету И предать ее посту Вот была от нас и нету И жить в небе на лесу Можно в жизни в оболочку Уничтожить всегда И всему поставить той Let's yeah. go.